Салам, мужики, на связи Димон, двушечка на Балике, кексик и вулкан Делюкс. Это смесь просто космическая для того, чтобы порвать сегодня, разорвать э, вулканыч и просто вынести отсюда пару миллионов. Мы начинаем, мужики, сразу с бонуски, вот такой вот замечательной. Ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх обязательно. Если сегодня будет крупный выигрыш, то давайте подпишемся обязательно. И вот мы отлично начинаем. Х10 супер. Х5 отлично. Вот это вот начало я люблю больше всего. Когда сразу же залетают хорошие вот такие вот плюшки, да, и сразу же мы видим x25. Невероятно просто, невероятно, да. Ставочка была 27, но это только начало, только начинаем, как бы. Залетает на балик, давайте ставочку 45, я повышу нашу. Сделаю повыше, да. Так, настроение, друзья мои, у меня все замечательно, все супер. Ни на что не жалуюсь, все хватает. Завтра колдорада, Так что все замечательно у меня. Так, 200 рублей. Залетает. 10 рублей. Да. Сегодня такой экспериментик. Вот решили. Решил 2000. Вот залить всего лишь. Да. Но хочу вот посмотреть. Сколько максимум мы сегодня сможем поднять. Поэтому будем сегодня рисковать. Так вот. Как-то будем ставочку делать больше, да, там, там, где нужно будем идти в риск. Как бы мне их не жалко сегодня, эти 2000, поэтому будем на максимум сегодня играть. И посмотреть можно ли, ну, сколько, какой максимум можно в кексике придумать, да. Так, 180, сот, соточка, соточка, ну-ка, сюда. Так, ну и бонус, конечно же, тут нас ждет. Давайте возьмем первую. Печь, да, x2. Давайте вторую печь возьмем. Как ни парадоксально, может, это тоже Х2 будет. Нет, x5. Нормально, нормально. Давайте третью печь возьмем. Три, да. Давайте четвертую возьмем. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ничего нету. Да. В итоге X, x10 неплохо даже, да. 1200 рублей забираем, давайте ставочку пока 90 мы побережем да, будем по максимуму играть сегодня, стараться, да, ну, как бы, 2000 это не такие деньги, чтобы жалко их было проиграть, поэтому, мужики, я же говорю, утром рада на вечер Себас, то есть, все отлично, так, пятерочка еще залетает ну отлично, отлично x20 в принципе супер так, ну тут фар чуть-чуть обошел на стороной 1800 конечно подлетело приятно, ну давайте сразу ставочку будем увеличивать, конечно же ой-ой-ой-ой-ой, да есть кексы десятка, десятка мужики, я знал я так и знал, десяточка залетает красиво, еще и бонус, супер, супер, отлично, давайте сразу возьмем первый слотик, первую печь, и тут пятерочка отличная такая, ждет нас, здесь троечка тоже неплохо, давайте возьмем третью, в принципе, сразу пойдем, вот так вот и пойдем, да, дальше, третья, четвертая, пятая не будем ничего мудрить, придумывать. Давайте возьмем... Э так, тут кексик у нас. Тут кексик. Ну, давайте попробуем угадать, в принципе. Давайте возьмем вот это вот. Первый. Так, тут волк. Не везет, да? Давайте ставочку увеличивать, конечно же. 270 ставим. Ставим 270. 270. Да, да зачем нам мелочиться Давайте 450 сразу поставим В принципе так Косаревич Раз такое, такая пруха летит 2800 еще Вот это да Еще 2800 Что происходит мужики Это называется фар. Так косарик 650, давайте попробуем шаг удвоения, не получается у нас летим да, вот приостановил чуть-чуть фарт, текст 150 рублей еще 150 800 ну и мы уже опускаемся почти ниже 20-ки тем временем. Ниже двадцаточки, да, вот. Что? Что происходит? Тридцать тысяч! Что? Я Мой Мужики, я сейчас заматерюсь. Просто какие... что Какие тридцать тысяч? Просто падает. Тридцаточка просто падает. У меня нет слов, реально. Забираем. Полтинчик есть на балике. Я думаю... Я думаю, этого будет с головой достаточно, да? Еще 4, что происходит? Забираем, конечно же. Еще 500. Фух, нет, давайте остановимся, наверное. Давайте, наверное, останавливаться. Еще подбил трешечку, да? Просто 53 тысячи. И у меня нет слов, мужики, я, я просто в шоке, я не знаю, что говорить. У меня переполняют эмоции Я просто безумно рад Я не хочу материться Мужики, это полный трэш Всем я желаю вот таких вот побед Я не могу больше говорить ничего Все, я закончу Спасибо, что смотрели, что подписались Подпишитесь обязательно, лайк Вулкан Делюкс Всем пока